Сок, Пейзажи кибервойны. Читайте в 47-м номере BizJournal Обновленная прошивка для кибербезопасников Новые акценты законодательства Также в номере дискуссии о централизации Импортозамещение в действии Киберразведка XDR Машинное обучение И другие предложения российских компаний Ключевые мероприятия отрасли Искусственный интеллект Обзор зарубежного опыта И памятные имена отечественной науки Читайте журнал в печатной и онлайн версии